мне еще кофе сделать? А что мне тебе еще сделать? Может тебе еще посуду помыть? Может тебе еще поесть приготовить? Может тебе еще полы помыть? Какой ты у меня хороший, а? А кофе сделаешь? Слушай, а ты боишься щекотки? Ирина, я взрослый мужик, какие щекотки? Ты че? Ай, блядь, реально неприятно, Карина, я взрослый мужик. Какие щекотки? Ты че? <реклама> Она была пьяненькая. Трезвенькая. Я забрал ее в три часа. Дня, дня, дня. И что вы делали все это время? Амабич! Амабос. Амабич, амабос и Карина Кросс, Амабич, амабос. А давай меняться, не глядя. На мороженое? Да. да давай. Муха, Муха, давай обратно меняться. Муха! Шеф, короче, да? поехали на шароподжимническую 15. Это шарма 15? Нет, нет, шароподжимническую 15. А это новоцинская? Нет. Да. Ладно, хрен с ним, поехали куда-нибудь. Давайте. Давай. Гуляй. В общем, выхожу я и вижу его. И понимаю, что это любовь. Карина, 27 годиков. Все нормально. Мам, я всю жизнь буду спать с медведем. Патчи с экстрактом огурца убирают отеки и синяки под глазами. Так, и с у нас стоит огуречные патчи. Во, вот тебе огуречные патчи. И патчи, и маска. Дешево и сердито. Она что, кошка? Да не, она просто ебнута воды боится. Карин, что ты делаешь? Да я, блин, тут записала, что в магазине надо купить. О! Хлеб, шампунь. Все нашла. Спасибо. Как должны вести себя девочки? Как леди. Громче. Как леди. Она назвала нас блогерами. Да вы же и есть блогеры. Да она это как-то мерзко сказала. Понятно? Ты тоже что-то. Смотрим Карину. Еще один раз. Карина, хватит. Ну, пожалуйста, еще один раз. Карина, хватит, я говорю. Ну, я борец, я не сдамся. Вот борец. А ты не борец. Ты проигрываешь наши бабки на ставках. А это кабриолет? Да. Давай, я хочу кабриолет. Я хочу кабриолет. Холодно, задует. Не, не задует. Паргамент, можешь есть, пожалуйста, побольше Поздравляю, поздравляю Поздравляю Тут такое дело, розовый цвет меня преследует Видимо, не только меня Амабич, Амабос и Каринна кросс Амабич, Амабос Амабич, Амабос и Каринна кросс Хорошо поешь, сучка Карин, нефиг перепивать мои песни Карин, вот мне нравится так девушка Какая? Вот, вот эта ага. Вот помоги, я не знаю, что мне с ней делать Смотри Вот так подходишь Вот так вот берешь И все, она твоя, но это уже моя Я испугала Ты заебала, Карина! А -а -а! Короче, вот этот человек мне говорит, что он снимет часы с абсолютно незнакомого человека, показывая фокус Поддержи меня лайком Кто хочет видео, пишите в комментариях Если действительно вам понравилось, ставьте лайк, не забывайте